Всем привет, я Никита. Занимаюсь программированием на ЛОА где-то 3-4 года и чуть больше полгода делаю это платно. Пытался сделать это видео идеальным, но понял, что это очень тяжело. И моя позиция может расходиться с вашей позицией. Поэтому предлагаю вам самим посудить о том, какое сделать следующее видео. Будет ли оно более короткое или оставить у как есть? Я считаю, что. Мои рассуждения, мысли и расстановки в словах не играют большую роль в объяснении и подаче материала. Но если вы считаете иначе, напишите мне об этом и следующее видео будет уже лучше, чем это, так как сейчас я не знаю, каким стандартом мне придерживаться. Зайдем пакетик в чашку. Всем привет! Я планирую до конца этого года 5 видосов. Будет где-то по одному видосу в месяц, если все будет окей, будет хорошая активность. Если mm. какие-то будут вопросы, входят в чего, сразу себе записывайте. Не как в школе. Не оставляйте все наконец. Запишите, потом на форум, запишите этот вопрос. Вот, Если это будет какой-то код. То пишите на форум. Если какой-то вопрос, который не подразумевает под собой представление какого-то кода, то это можно его написать на, на YouTube. Потому что код на YouTube ну такой себе ненаглядный и вообще какой-то пиздец. Вот, поэтому, если какие-то вопросы возникают, записывайте себе, потом уже решайте. Либо на форум вы это скинете, либо скинете на канал в комментариях. Код вот, начнем. Первое. Самое основное это в чем писать Ну да, конечно, основное это язык программирования Луа, ради которого все собрались Но все начинается с рабочего места То есть вы же не будете писать все на коленке У вас есть какой-то рабочий стол И нам нужно все как-то красиво оформить Первая программа, которая для меня послужила рабочей Это был Notepad++ Я не знаю, как правильно называется я заранее хочу сказать, что я не ходил на какой-то программист, еще что-то. Я не знаю каких-то там, типа, что такое параметр, там, аргументы. Ну, я как-то к этому пришел, но могу с ошибками это все называть. И, ну, просто я хотел чему-то научиться, научился, и все. То есть, не нужно там говорить, что вот я это неправильно сказал, это неправильно, тут что-то... Ну, в общем, это обычный бытовой парень. Который выучил язык программирования и по хочет показать то, что не, ну, не нужно там куда-то слишком далеко лезть, в какие-то дебры. Если хочется, пожалуйста. Но в, в ходе урока я еще вам скажу пару советов. Да. Если они вам, конечно, нужны. Так, сам, перв, блять, первое, самое главное, это рабочее пространство. То, в чем вы работаете, это. Ну, то же самое, что кресло или вот где где вам приятнее спать на кровать или на полу то есть второй вариант конечно удобнее лучше и вот от этого тоже много что влияет допустим я в нотпаде не знаю как делать многострочные отступы как это можно сделать здесь то есть, мне такая фигня, она очень часто мне нужна. Здесь есть многие плагины. Здесь я тоже, не знаю, скорее всего, они есть, вот плагины, которые могут э, корректировать код, переводить его, делать его более красивым. То есть, например, я напишу его менее красивым сейчас. Там вот так, вот вот так, вот потом добавлю какое-то условие. Так вот специально сделаю, а потом возьму так вот и три кнопки нажму и все. И все очень красиво получается. А в ноутпаде такого не знаю, поэтому ноутпад я отложил куда подальше, он мне вообще не нужен. Все, с программами разобрались. Это хотите работайте в, в первой программе, хотите во второй. То, что вам удобнее, пробуйте каждый для себя. Но старайтесь делать какие-то промежутки конкретные. То есть не нужно менять по 100 программ в день. привыкните к одной, узнаете ее возможности. Дальше. Переходим к тому. Вот у нас есть уже программа, в которой будем писать. Дальше у нас есть а, информационный сайт о том, что же что, что такое Луа. Что она себя представляет. Короткая информация, основные там правила, тыры-пыры. Ты... То есть то, что вам нужно знать вот прям стопудово. Кроме некоторых вещей, конечно же. Здесь есть вещи, которые я бы... Ну, я просто прочитал и понял, что я ни хрена не понимаю и решил пропустить. То есть, допустим, э -э, вот такая вот хрень с обработчиком каким-то. Я это вообще не понимаю, не знаю и решил, что даже заниматься этим не буду. Э -э, вам нужно все это э -э, понять. Очень хорошо понять. А также я сейчас еще один сайт сюда добавлю. Это просмотреть обязательно все на демо проделать. Для того, чтобы понять, как все здесь работает. То есть, допустим, у нас есть здесь локальные функции. Локальные функции, локальные переменные, которые работают внутри блока, снаружи блока. Да, это нудно, но, сука, это надо, это обязательно. Если вы этого не будете знать, вы будете делать кучу ошибок, писать кучу говнокода, которые сейчас повсеместно пишут. Ну, я, может быть, не исключение, не знаю, но... По крайней мере, то, что я видел, это был огромный пиздос. Начинает самое интересное. После того, как вы разъяснили всю информацию вводную, и у вас уже образовалась какая-то каша в голове, вы начали что-то уже складывать, вы начали понимать, как сложить несколько цифр, функции как написать какую-то функцию, которая складывает цифры и так далее, все, что там было в примерах. А дальше начинается самое интересное. Это написание скрипта, наконец-то. То есть, ну, в принципе, почитали там часа два там, или час, может быть, вы очень умный человек, который быстро все доходит, и у вас много желания. Вы все прочитали теорию за час, потом где-то три часа поплактиковали всю эту фигню, все это поняли, и вы такие уже горите желанием начать дальше все это делать. Писать первый скрипт Но следующая сложность заключается в том Что есть функции у самой MTA. Есть клиентские функции, есть серверные функции Есть клиентские эвенты Есть серверные эвенты Плюс есть userful функции Из которых там Многопользовательские Многопользовательские функции Короче, которые, блять, везде Нужны и их добавили в отдельный раздел Чтобы не писать по сто раз на форуме также классы, элементы и дерево элементов. Итак, то, что вам нужно знать. Допустим, вы хотите э, налить чай, для этого вы сначала идете на кухню, то есть у нас идет функция, когда налить чай, сделать чай, вот, и мы должны там определить э, чайник, а чайник у нас это элемент является, то есть когда мы создаем, создаем объект чайника, допустим. Сложно. сложно напишем к там алгоритм короче э -э, берем берем чайник берем кружку нагреваем чайник там кнопку okay. вот ждем пока не нагреется э -э, налив, блядь, в, эта хуйня вся выключается и мы наливаем чай в, блядь, в кружку вот все, сука, чай готов. А, блядь, еще пакетик надо, да, точно. Сейчас, подожди, стой. Э -э Кладем пакетик в чашку. Вот. Итак, у нас есть тут 5 действий. 6 действий. 6 действий, которые мы проделаем. В МТА эти действия уже описаны. То есть, например, задать анимацию. Есть такая функция с этой блять не помню короче какая-то функция там точно есть set animation вроде так да вот и в ней мы сдаем э, анимацию чуваку то есть здесь у нас будет все это стать из функций каких-то определенных вот но мы же блять ну сначала мы должны создать чайник вообще по идее то есть мы создаем какой-то объект Локал, блядь, локал, чайник, бля, чайник. Потом создаем объект с помощью МТА функция. Ну пусть будет, пусть будет. Так. Создали. Локал, потом кружка. Кружка. Создали кружку. Допустим так. И где-то там в метре от чайника на высоте вот, дальше значит у нас как-то там начальная температура есть 0 у чайника, дальше мы бля, вот я не помню короче, как там он на самом деле я не совсем умный repeat короче, повторяем цикл, то есть T равно T плюс 1, то есть нагреваем чайник до тех пор пока температура была меньше 100 так у нас есть Т значит то есть мы значит создали чайник мы создали кружку условно говоря у нас есть Т мы повторяем там, с скоростью света короче у нас чайник скипает а после этого после этого проходит какое-то время и мы наконец там заливаем чай Блять, нет, подожди, что мы делаем? Мы нагрели, потом ждем, пока не нагреется, Нагрелся, кладем пакетик в, в чашку Ну, короче, какую-нибудь там свою функцию Придумаем То есть, какое-то действие у нас там, да Пакетик Style И первый аргумент Это у нас пусть будет мой чайник Блять, нет, не чайник да. Ладно, сейчас Создадим Какой-нибудь Пакетик с чаем вот так вот вот и здесь мы значит пакетик ставил то есть мы пакетик кладем в кружку вот это такая функция которая выполняет данное действие окей мы это сделали функция выполнена успешно дальше наливаем чай так пакетик у нас есть наливаем чай а налить чай это тоже у нас действие значит мы опять наливаем чай соответственно там 1 обычно идет это жидкость значит у нас то есть мы чай наливаем то есть работаем с жидкостью блять. вот поэтому берем чайник и наливаем в кружку все вот так делается чай то есть у нас сначала идет чайник мы определяем то есть мы приходим на кухню понимаем что у нас тут чайник тут кружка тут пакетик а, ставим типа чайник ну тут тоже какая-то функция будет вот а, определяем, что он еще холодный 0 градусов там в нем потом тут у нас условно говоря скорость света, хотя можно через таймер но это потом уже, чуть позже чтобы мозг свет совсем пошел не разошелся а, дальше у нас а, поднимается температура до сотки до 99 точнее а потом, когда уже сотка при, приходит, уже все, из, из цикла все это выходит, а, то есть чайник уже нагрелся, и мы дальше кладем пакет в кружку и наливаем из чайника в кружку воду. Все, чай у нас готов. Функция исполнена. И чтобы эту функцию запустить, а кто главный молодец, хороший мальчик, и помнит все на свете, из того, что он читал с сайта, в который давал функцию, мы запускаем именно так. Вот примерно таким образом создается любой скрипт. Вот. поначалу будет наиполнейший да тупизм. Сначала, поэтому первое, что вы делаете, это а, проявлять интерес ко всем функциям, которые здесь есть, и ставить в себе первую цель, которую хотите добиться. То есть, допустим вы человек, который пришли в скриптинг. Вы решили, что все, я больше не буду никому ничего платить, буду делать все сам, или же я буду делать там людям за деньги скрипты писать. Вот, и ладно, с одной стороны, если вы пишете что-то для себя, здесь вы можете немного понимать, что вам нужно. А если вам говорит человек, и вы уже начинаете задаваться вопросами. А куда их задавать? Вы задаете их на форум. Да, он, люди уже более опытные, объясняют вам, как это, этого добиться. Как это делал я. То есть мне нужно было сделать гаражи, в которых ворота открываются, когда ты к ним подъезжаешь. И мне люди описали функции, которые применяются. Я только подумал, понял, что я ни хрена не смогу сделать. Мне скинули код, я его изучил, посмотрел, понял, осознал. А потом Ctrl-C, Ctrl-V делал. И все. И как бы у меня был такой первый сервак. Было куча этих гаражей они у меня все время кривы ставились Вот а сейчас все делается с первого раза, все там вообще. Это самое легкое, наверное, что я могу сейчас сделать. Итак, а знание английского здесь, конечно, не обязательно. Здесь некоторые все-таки вещи переведены, некоторые нет. Вот, но на английском здесь, конечно, вещи по актуальнее висят. Поэтому я всегда на английском все делаю. Вот, итак. Первый скрипт я писать не буду сегодня, потому что урок, урок и так выходит на очень длительное время. Итак, первое, что вам нужно понять, это в чем вы будете работать, скачать программу. Это шаг первый. Вы определились с программой, посмотрели там обзоры какие-то, решили там или не решили, какую программу вы будете использовать. Можете использовать хоть блокнот, вообще без разницы. Окей, программу скачали, второй шаг после этого. А все шаги должны идти обязательно в этом порядке. Первая программа, вторая вы будете тестировать в этой программе код, который вы будете изучать в, кни в книге, а без практики вся эта хрень не имеет значения вообще никакого. И это чисто как письку подрочить. Это я уже очень сильно понял, очень хорошо. Как вы протестировали весь код, который вы только что увидели, и вы поняли, что вы вроде бы понимаете его, дальше вы лезете уже в скриптинг в скриптинг gta итак ну вообще первая страница куда всех суют это введение скриптинг но я все таки э, хочу сразу перескочить в сам скриптинг а не около него а дальше уже будет раскрываться все постепенно ну я вот так люблю итак э, вам нужно значит здесь изучить, посмотреть то есть есть здесь функции аудио которая работает с музыкой, то есть воспроизведение музыки остановка там, получение там, басов короче, все такое функция работы с значками на карте браузер даже не смотрите камера тоже не смотрите одежда и тело там функции какие-то тоже скорее всего не понадобится тоже не понадобится, курсор, не понадобится эффект тоже нет элементы посмотрите Эвенты uh, посмотрите, но можете не смотреть, не обязательно. Дальше, гуиги тоже не смотрите. Инпут не смотрите, маркеры. Вот маркеры посмотрите обязательно. Дальше, объекты посмотрите обязательно. Педы посмотрите. Пикапы, игрок. Посмотрите, Team Functions. Некоторые ко мне обращались с этим вопросом на личный, на личный разбор ошибок, и я их учил писать скрипты по тимам потом с машинами, с оружием обязательно, и вроде все. Это то, что вам нужно глянуть функции на клиентской стороне. Вот, то есть на этой. Как вы помните, тут их две. Серверная, точнее, ну вы, вы блядь, не помните, но я, сука, как бы считаю, что вы уже помните это. Вы уже это знаете. То, что есть клиентская сторона, есть серверная, а вот в чем их суть, я потом же расскажу. Итак, просто посмотрите функции. Есть клиентские, а есть серверные. Вот, Здесь функция в, в некоторых местах совпадает, в некоторых расходится. Поэтому здесь мы смотрим эти функции, которые я вам указал, эти, э, блять. смотрите те функции, которые я здесь вам посоветовал. То есть, допустим, мне больше всего интересуют маркеры изначально. Потому что я, допустим, хочу сделать получение оружия по маркеру. То есть я захожу на маркер. Беру оружие э, после захода на маркер и и все. Вот, то есть получается брать оружие по маркеру и чтобы оно больше мне не выдавалось. То есть если оно мне выдалось, оно больше не выдается. Ну или только мне выдается больше никому там. Теперь зашел до красавчик. Типа того. Вот. Здесь то создание маркера, получить цвет маркера, количество и так далее. Сейчас все это представляет себе огромную кашу, огромный пиздец, который непонятно как его сформировать, но без практики здесь никуда. Когда начнется практика, тогда вы будете понимать, что здесь к чему, и будет проще. Вы видите, здесь вот выделенные есть места, куда я заходил. Все остальное я не трогал вообще, потому что я этим не пользовался. Вот. Поэтому вам здесь все это не понадобится Вам понадобится только то, что вам нужно Ваша ситуации А когда у вас будет ситуация, это уже ваше задание сегодня будет То есть вам нужно посмотреть все функции Клиентской серверной стороне, стороны Не забывать, что они здесь различаются И у маркеров там вроде больше каких-то возможностей, меньше Потом обязательно Обязательно, обязательно. Хотя нет. Давайте первое задание самое простое. Программу скачали, инфу почитали, изучили, какие есть функции и поставили себе цель какую-то, которую вы хотите добиться. Она должна быть не очень сложной. То есть это не должно быть там «хочу, блядь, нарисовать логин панель на какой-то выеху ебическим, э, фоном и картинками, чтобы там, блядь, все летало». Нет, самое простое. Самое простое, как я сейчас сказал это, это вы заходите. на Я захожу на маркер, получаю оружие, все. Там маркер исчезает, допустим. Такой временный маркер пусть будет. Или там маркер телепорт, типа того. То есть поставьте какую-то такую простую задачу. Ищите эти функции здесь. Здесь их очень много. В каждой функции вы поймете, в чем суть. И дальше поймете, куда можно двигаться. То есть, например, вы получили оружие, там еще какое-то время вам... А у вас она автоматически перезаряжается и там патроны накидываются дополнительно там типа того вот то есть вы заходите смотрите такие ага хочу создать какой то там объект там например чайник чайник вот здесь create object модель id z поворот по осям вот и, и так далее вот, здесь на немецком, переводится на русский, более-менее что-то понимать, что-то нет. Любые вопросы, вот вообще любые вопросы задаете на форум, либо в комментарии под видосом. Вопросы будут всегда, просто есть такие моменты, когда проще поселить, самому подумать, чем взять ответ. И к этому я пришел через американский форум МТА официальный на русской ветке. Я понимал, что он мне ответить где-то через неделю, а мне вопрос нужно жить прямо сейчас. И я сидел и думал, почему здесь именно так. Пытался как-то понять это все. Вот так как мы здесь все самоучки собрались. Это полезный навык, разбираться во всем самому. Иначе это уже не самостоятельная работа идет, а вы просто тратите время впустую и делаете все это не сами, а вы себя обманываете. Вот, то есть мы создаем тут объект. Дальше мы можем его двигать от одной позиции к другой позиции. Вот. Мы можем их двигать, двигать там по-разному, с разной скоростью, в, разных, там, блядь, в разные места, с разным. Там. Короче, там очень много всего. Вам нужно все это посмотреть, изучить. Самое главное, вам нужно понять, чего вы хотите. То есть, допустим, вы хотите сделать ворота. Вы к ним подходите, ворота открываются на какое-то время и ждут, когда вы выйдете. После того, как вы вышли, они закрываются обратно. Ну, вот это я бы отнес к средней, к средней сложности. Вот. Но вы, конечно, там что-то простое. Типа там подошел, открылось там или что-то типа того. Если вы не нашли здесь, как это сделать, вы спросите в комментариях, либо на форуме, я вам отвечу, и вы поймете, как дальше двигаться. Потому что следующий видос, который выйдет, он, скорее всего, выйдет через месяц. Очень долго ждать. Вот. А уже на основании вопросов я пойму, что снимать следующие серии. Вот. И я разберу какой-нибудь пример из ваших. Поэтому оставляйте, там пишите, что вы придумали, какая у вас идея. Я вам скину функции, которые вам подойдут. Вам сейчас не нужно написать никакой код, вам нужно просто найти функции и все. И более менее в них разобраться вот все остальное уже мы потом будем использовать также можете кстати и вот эти функции посмотреть если вам тех уже хватает здесь тоже есть функции которые я использую то есть там время сегодняшнее там в разных в разных значениях там типа от начала года какой сегодня день и так далее также здесь есть полет камеры, округление всякие чисел, наведение по... по блядь, типа, ну, навел там человек или нет. Воспроизвести видео на экране. Пуст, пустая машина или есть там люди какие-то вот, то есть здесь тоже есть очень прикольные функции так, еще раз первое, скачали программу, второе изучили, на демо мы все прогнали все подряд поняли, что все вроде бы окей, какие вопросы задали мне я на них ответил, если смог, потому что я тоже не самый умный человек и некоторые вещи я просто на них забил не изучил вот, а как бы понимать, что некоторые вещи можно не изучать и делать все как нехуй, как два пальца обосать. Ну, вот. вы поняли, что есть функции они как-то там называются у них тут есть какая-то хрень в скобках, потом есть что-то такое вот, здесь какие-то функции выполняются, какие-то переменные, короче, суются, вам, у вас вот сейчас главное, эти функции э, с официального сайта вики.мта здесь э, разместить, то есть поставить себе там цель там. я хочу сделать открывание гаражей значит мне нужно там подойти к гаражу гараж должен каким-то образом определить, что я к нему подошел открыть ворота я войду в эти ворота он там будет ждать пока я не выйду я вышел и они закрылись вот этот алгоритм прописали, потом заходите на вики смотрите там нашли функции, которые вроде бы подходят, вроде бы нет Написали себе в блокнотик, там, где вы работаете. все эту функцию скопировали, скинули либо на форум, либо на YouTube. Вот, ну так, чтобы это не было слишком захламлено. И все После этого я всем отвечу на вопросы. Первая точка пройдет Я постараюсь сразу второе видео выложить, чтобы вы не забыли ничего от первого. Вот, И чтобы вы сразу могли перейти в пр к практике. А когда вы будете практиковаться, там уже будут видосы выходить еще реже, потому что там уже ну, новые видосы особо-то не понадобятся. Там будет уже более глубокое изучение, но для этого нужно, чтобы у вас была практика. Вот, поэтому оставляйте вопросы, я буду на них отвечать. Ждать продолжения к следующему видосу. Что-то можешь подкорректируем, что-то я объясню, что-то дополню в следующем видео, так как план уже на три видео точно составлен. Я, может, что-то добавлю. Так что, если вы верите в себя, если вы очень крутые, если вы считаете, что у вас все получится, я вас поздравляю, вы очень классные, потому что это мне помогло научиться писать эти скрипты. А сейчас я их пишу уже на более-менее хорошем таком уровне и пишу достаточно быстро, и у вас все получится. И чтобы не пропустить следующий видос, конечно же, там подпишитесь. Я буду смотреть, сколько людей вообще реагирует на все это, нужно ли это дальше или нет, или это полная хрень, или же я там не достарался. То есть, что все, отличной практики, я прям себя чувствую профессором Гарварда. Мне кажется, я это пиздел уже целый час, а вот это видео идет всего 4 минуты, я его перезаписываю несколько раз. Так что жду ваших успехов.